Здравствуйте, друзья! Сегодня 30 июля 2017 года. Канал Субъективное мнение юридических людей. Программа Что делать? И я ее ведущий Алексей Ладный. Ну, хотелось бы начать с того, что сегодня день военно-морского флота. Я поздравляю всех нынешних моряков! Тот, кто служил во флоте с праздником? Желаем всего самого наилучшего, удачи. Вы наши защитники были всегда и надеюсь в будущем будете защищать нас прямо и косвенно. С праздником, моряки! Ну, перехожу к новостям, которые произошли у нас в области. В последнем стриме я говорил о том, что в Макареве, несмотря на... За... За то, что, несмотря на то, что такое лето и все залило, пришли, значит, макарянам квитанции, о том, что они должны заплатить какую-то сумму за полив воды из водопроводной сети. Вот этому событию сейчас есть продолжение. В общем-то, макаряне обратились в свои расчетные службы. Им сказали, что это на самом деле не Макарев посчитал, не Макаревские службы, а Еркацы города Костромы. То есть, я так понимаю, там особо не анализируют платежки. Те платежи, которые люди должны вносить автоматом, просто программа закидывает, никто особенно не анализирует. Но макаряне, в общем-то, обратились с тем, чтобы этот, не макаряне, а некоторые жители города Макарев обратились, чтобы эти платежки, значит, были пересчитаны. на внимание! Компенсацию получат только те, кто обратились с заявлением о том, что этот, эта выплата как бы неправомерная. Те, кто с заявлением обращаться не будет в ИРКЦ, должны будут заплатить за воду в холодное дождливое лето 2017 года за воду по поливу воды своего огорода. Ну вот так вот у нас получается. Так, следующая новость Костромы, это у нас, значит, оказывается вот Гальческую вышку радиотрансляционную, которая стояла в Галиче, и ее в июне месяце взорвали, она упала, я так понимаю, необходимости в ней уже не было. Кстати, довольно высокая вышка, там какие-то она обходит десятки или двадцатки самых высоких ретро вышек. Ее взорвали, ее, в общем-то, уронили, я так понимаю, что она представляла кому-то достаточно большую опасность. И... Какой-то там есть музей, музей в Москве такой хитрый, его, значит, свозят туда как бы различные вот промышленные такие уникальные предметы. Заинтересовался в том, чтобы шпиль этой вышки, значит, вывести в город Москва и разместить в своем музее. Вот есть выставка достижений народного хозяйства, а это, наверное, выставка разрушенного народного хозяйства. И в этой выставке разрушенного народного хозяйства будет представлен галлический шпиль ретрансляционной вышки. Кстати, вот в Китае я слышал лет пять назад там какую-то тоже телевизионную вышку построили, каких-то невероятных размеров. Но дело в том, что к тому времени, когда ее возвели, уже понятно было, что ретрансляции не нужны. То есть те, кто не понимает, что такое ретрансляция, как передавался радиосигнал раньше, в частности, Телевизионный сигнал. То есть была какая-то, ну скажем, вышка в отстанки, да, и по, так скажем, по сети вышек э, телевизионный сигнал передавался из одного региона в другой. Но же, кстати, в советские времена, например, в Сибирь и на Дальний Восток сигнал передавался с помощью спутников. А сейчас постепенно, в общем-то, спутники вытеслили, конечно, сеть ретрансляторов которые были представлены вышками, это никому уже необходимости не возникло никакой. Так вот, китайцы к тому времени, когда построили свою башню невероятную, тоже столкнулись с тем, что гораздо проще передавать сигнал с помощью спутников. Так вот, эту свою башню они сейчас используют в качестве такого туристического центра. Кстати, очень красиво ее рассвечивают во всякие разные цвета. Как к тому, что а почему в Галиче что-то такое интересное не сделать, да? Я, кстати, посмотрел видео, как ее взрывают, как она падает. Вокруг полная пустота, полная разруха. Она стоит где-то в лесу. Ну, так или иначе, люди повезут ее в Москву. И, может быть, они ее выпрут, там, кстати, показали болото такое. Может, они из этого болота ее и выпрут. Будем приезжать в Москву, смотреть музей на бывшую Галическую вышечку. Так, по Костроме у нас что произошло еще? Вот есть такой, Заволжская такая площадь, если, кстати, проходил как раз митинг 12 июня. Туда кто-то запустил в этот... Там есть еще, рядом с этой площадью, есть еще фонтан. И кто-то, значит, в этот фонтан какие-то филюганы залили шампунь. То есть там получилась такая шампунь, как там написано, пенная вечеринка. Вот. И, в общем-то, после этого, после этой вечеринки пенной, фонтан заполнился полностью пеной. Значит, после этого, видимо, системы очистки, напорные системы какие-то просто-напросто вышли из строя. Ну, я призываю людей, конечно, не заниматься такими вещами. И если они хотят как-то повеселиться, то надо как-то более аккуратно. Понятно, что эта процедура была достаточно дорогой. Так, кстати, выходные костромичи. Мойтесь последний раз. С понедельника в Костроме отключают горячую воду во многих местах. Гордо там идет описовка теплосети. Так, вот следующая новость. Количество больничных коек падает с невероятной быстротой в Костроме. В Костромской области за 20 лет число больниц упало два раза. Больниц. Такие данные содержатся в материалах Кострома-Стат. В, в 1995 году в регионе было 93 больницы, в 2015 только 50. Больничных коек количество раза до 6200 штук. То есть, ну вот, смотрите, больница сокращается, но это, наверное, объективный фактор, связан с тем, что просто-напросто часть населенных пунктов фактически умирает и превращается просто-напросто в такие, я бы сказал, места, куда люди приезжают чисто на лето. Вот, например, недалеко, ну, есть такие, например, ну вот, Сидоровская тоже самое, да, но ну, туда, там люди живут, но очень многие ездят работать, и детей, в общем-то, понятно, что учиться направляют какие-то большие города, но Постепенно, кстати, тоже вот Сидорское превращается в такое место, где в основном дачники проживают. И там, кстати, давным-давно уже нет больницы, даже аптеческого пункта, даже аптеки никакой нет. Ну, то есть вот многие населенные пункты превращаются в такие как бы места, где ну, фактически люди не проживают и в больнице. А и цифра-то, смотрите, какая. 93 больницы в 1995 году. Это уже... 90, страшно страшные 90 90-е годы, так называемые, то есть с -го 91-го года прошло 4 года, 93 больницы было, а сейчас только 50, представляете? Только 50, это почти в два раза. Больницы убиваются с огромной скоростью. Надо понимать, что здравоохранение вообще, ничто так прямо не воздействует на продолжительность и качество жизни людей, как здравоохранение. А в области почти в два раза уменьшилось количество больниц за... 20 лет. То есть за 20 лет можно черти что построить. А мы что получили? Мы получили уменьшение больниц в области в 20 раз. Кстати, численность населения в области упала на 140 тысяч человек. А ты понимаешь, что это больше 10%. Такие грустные новости. Я считаю, что это очень грустная новость. Так, вот еще по... такая навестенка проскочила. К Кострому не включили даже двадцатку самых сырных, сырных регионов России. Ну, кстати, вот в Костроме действительно последние, так скажем, ну, наверное, 10 лет все сильнее и сильнее развивается вот это производство сырное. И, в принципе, делают неплохие сыры. Мне вот особенно нравится, ну, как, не реклама, но вот, например, мне очень нравятся сыры Костромского завода, Мандровского завода. Очень вкусный сыр. Но надо понимать, что количество сыра, которое производят в Костромской области, очень и очень невелико. Вот я сейчас такую статистику вам прочитаю. В общем-то, за год производится чуть больше 2 миллионов килограмм сыра. А вот, например, в Свердловской области, которая стоит 20 в этом списке сырных регионов, в месяц производят одну и одну тысячу тонн. Но надо понимать, что тысяча тонн – это как раз одна целая сто тысяч килограмм сыра. Кстати, на мером месте находится Воронежская область, где в год производит 10 миллионов 800 тысяч килограмм сыра. Алтайский град – 10 миллионов, Московская область – 6 миллионов 900 тысяч, Брянская, Омская республика, Татарстан – 4,4 миллиона, тон, миллиона килограмм заменяюсь. И так дальше. Ну, а Костромская область со своими двумя миллионами в год, в общем-то, понятно, что находится на очень, не на очень высоком месте, так скажу Но я так понимаю, что могли бы производить и большее количество сыра, но потребление, во-первых, в области очень невелико само по себе. То есть, потребляют в основном только скажем так, областной центр, может, какие-то близлежащие еще города. Вокруг этих сырных заводов кто-то потребляет. Потому что это небольшое количество людей, ведь в области проживает, по-моему, чуть больше 700 тысяч человек. Всего лишь 700 тысяч человек. То есть направленность вот этого сырного производства, она идет в основном за пределы области. А понятно, что, в общем-то, каким-то образом каким-то образом отбить рынок, так скажем, сейчас в Москве, в основном, потому что весь быт Сейчас, естественно, идет в Москве, наверное, не слишком не слишком просто, не слишком просто. Кстати, вот тут, оказывается, у нас на улице в Костроме появился, я так понял, это улица Советская, недалеко от Думы появился огромный стул, пятиметровый аж стул, ну вот примерно там размеров, да, как раз вот Полтора этажа. Не очень понятно, для чего это делается, честно говоря. Это стул, но, какая-то рекламная акция. Кстати, мошенники разослали сотням костромичам смс. Мама, кинь денег. И причем самое прикольное, что эти смс прислали даже полицейским. Значит, мама, кинь мне утром на Билайн. Телефончик. 950 рублей. Мне звонил. Мне не звони, позже все объясню. Но вот я... То есть, видимо, совсем туго стало. Как-то вот раньше, скажем так, последние два года вот это наблюдается сильно, а раньше вот таких вещей я не видел. Чтобы кражи автомобилей так как активно развивались, вот такие вот СМС, мошеннические операции по вымоганию денег. Как-то, видимо, сильно уж поприжало, что стали такими вещами заниматься. Ведь, в принципе, это достаточно легко выяснить. То есть, дается реальный телефон, я не знаю, он может быть, конечно, анонимный, но все равно это вскрыть, моментально можно, да? То есть понятно, что там в течение даже, я не знаю, двух-трех дней это тут же вскрывается, телефончик, надо оттуда сдернуть деньги и куда-то убежать. То есть бизнес такой, воровской бизнес, достаточно опасный, если, конечно, он никем не крешуется. Но в любом случае я призываю мечей в любом случае перезванивать, если пришла такая смс к своим друзьям, родственникам там. Внучкам любимым сыновьям, дочкам, и денежки не посылать кому попало. Понятно, что сейчас с деньгами большая напряженка и, в общем-то, мошенники пытаются каким-то образом Зарабатывать. Зарабатывать. Ну что у нас по Костроме еще? Какие новости? Про Макарев. вот. Ну вот, едва выпившись. Выпившись! Едва выпив, выписавшись из больницы, грибник потерялся в лесу. Ну да, люди теряются в лесу очень часто, пожилые люди. Я призываю людей, которые не очень хорошо себя чувствуют, все-таки в лес с кем-то ходить, потому что... Вот я, кстати, уже участвовал в такой одной операции, когда пожилой человек пошел в лес, и там что-то с ним случилось, но он просто умер. И где-то, наверное, дня три или четыре его очень активно искали, там прочесывали лес, то есть... Ну, в любом случае, понятно, что всем под Богом ходим, но лучше делать так, чтобы в случае чего тебе смогли оказать помощь. И я бы и родственников как бы призывал к тому, чтобы они больше обращали внимание на своих родителей, на своих стариков. Так, кто по новостям Костромы? Я не знаю, наверное, все сейчас. Вот основные новости недели я попробую рассказать, те, которые меня, в общем-то, заинтересовали. Ну, ключевая новость, наверное, это судья Краснодарского края, я же не помню, как ее фамилия, то ли Халилова, то ли Хамимова. Вот какая фишка, она, значит, провела своей любимой дочери свадьбу за 2 миллиона зелененьких. Представляете, 2 миллиона зелененьких у свадьбы, у, у судьи, это, конечно, очень круто. Я уж не знаю, как проникла новость в интернет, но в любом случае интернет взорвался. То есть это где-то 120 миллионов рублей. Вот я так прикинул с моим доходом. Мне надо 120 лет работать, чтобы заработать 2 миллиона зеленых. Круто. Очень круто. Значит, она судья Краснодарского края. Вот. Единственная дочь. Она в разводе со своим супругом. И там, в общем начался сырбор, Большой скандал. И что-то там непонятно получилось. Так, что вроде как запросили куда-то какое-то высшее учебное заведение, где которое она заканчивала... Почему-то это высшее учебное заведение находится в Грузии. Я так понимаю, она еще в советские времена закончила какой-то юридический вуз. Ну, это не важно где, но вроде как в Грузии. Ты как-то что-то там засомневались, что она вообще заканчивала какое-то высшее учебное юридическое заведение. Вот так вот. Вот так вот. Зря она так выпендрилась, Стать, там был были артисты какие-то невероятные, Басков там, потом вот этот депутат, уж я его забыл, фамилию, который тоже, Кобзон, вам, как же я Кобзон-то забыл, обидится, ну, навряд ли он на меня обидится, потому что навряд ли он меня знает и будет когда-нибудь смотреть мой канал. Забыл я тебя, Кобзон, прости. Ну вот, и судья-то сказал, что это все это ее друзья, что они приехали просто так. А на самом деле свадьба обошлась не 2 миллиона долларов, а 5 миллионов рублей. Ну, это, конечно, скромнее, гораздо скромнее, не спорю. В два раза вроде как скостила на цифру. Доказал, доказывает всем, Но ну, наш судья, она может, наверное, кому-то что-то доказать, что значит свадьба стоит не 12 миллионов рублей, а 5 миллионов рублей, что все вот эти вот артисты приехали, потому что они очень хорошо ее лично знают, что они просто приехали поздравить, там, попеть, похлопать в ладоши. Но вдруг, бац, начали, а у нас информационный мир, что сделаешь? Начали копать. И что там накопали-то? Накопали фоточки 90-х, а это судья там сидит с какими-то бандюками в обнимку. С какими-то бандюками в обнимку сидит. Вот тебе и бац. Значит, вывезли фотографии, там расписали, это такой-то бандюк, это такой-то бандюк, Я она с ним, понимаешь, обнимается там, алкоголь какой-то за столом стоит, совсем нехорошо. Ладно, свадьба за 12 лямов. Это я еще могу понять, муж помог, да? То есть он дочку свою так любил, ушел там, развелся, каждый день копил там, я не знаю, по 100 баксов откладывал, но по 100 баксов мало было. Ну вот поскольку там откладывал, работал где-то там дальнобойщиком там, я не знаю, там ездил из Дагестана в Москву, из Москвы в Чечню, из Чечни, там, я не знаю, в Омск, откладывал, откладывал их в бегах, доченьке заработал на два ляма. Ну, жена там что-то еще насудила там, вот. А тут сам как совсем не срастается, как же так у нас бандитами в 90-х-то Нехорошо, нехорошо, судья. Очень хорошо получается. И вообще это грустная история, очень грустная история. Когда судьи, на самом деле, одна из весней власти так себя ведет в обществе, это очень некрасиво. И я очень рад, что это событие произвело такой фурор в интернете. Вот тут, кстати, министра ЖКХ в Дагестане поймали какие-то злодеи и, значит, попросили, чтобы вы думали? Они попросили выкуп 70 миллионов рублей. Нет, это, конечно, страшно, что людей в Дагестане захватывают, тем более министров, тем более ЖКХ. Но еще более страшно. Знаете, в, том, в чем заключается? Что после этого у родственника протят 70 миллионов рублей. А откуда деньги, ребята? Вот, например, меня кто-то захватит у моих родственников 70 лямов, кто-то подумает, попросить. С у этого нищеброда не то, что 70 лямов нету, блин. То есть они понимают, кого они захватят. Если захватили министра Дагестана, ты понимаешь, не понимаю, что у него 70 лямов где-то лежат. Ну, там уже я не знаю, чем делать, кончилось. Видимо, бы обратились. То ли 70 лямов действительно не было, то ли как-то это дело решили пойти, так скажем, на помощь правоохранительным органам. Дальше, чем это дело закончилось, я так и не понял. Ну, вот, то есть, я так понимаю, министра Дагестанта все-таки 70 лямов где-то было. Да, кстати, вот этот наш красавчик Захарченко, у которого, у который квартиру снимал, знаете, для чего? Для того, что там самому жить, не для того, чтобы там свою любовницу например, поселить, а для того, что там деньги складывать. Так вот сейчас его копают, копают, этого бедного За Харченко, и на слюню говорит, счета, а в Швейцарии я его все удивляюсь, с ним там полковником или как подполковником полковником был. Ибо, откуда бабок ты стука, Блин, чем он хоть занимался бы? Я не знаю, ему книг, да выпустите его нафиг, пусть он книгу напишет. Чем я занимался, чтобы заработать квартиру денег? Не денег на квартиру. Представляете, он зарабатывал не денег на квартиру, а он квартиру денег заработал. Вот опять многострадальная Зенит-Арена. Что-то там уже сколько денег уходит. Посчитали, сколько бы это стоило там. какой то там... По стоимости Зенит-Арена равна стоимости какой то там невероятной мечети в Саудовской Аравии. Там с ковром как футбольное поле. Так вот, в этой зенит-арене опять прохудилась крыша. И что-то там хотят делать. Не опять, кстати, а прохудилась крышка, и все потекло. Ну, дожди будут, блин. Может быть, на такие рассчит... дожди просто не рассчитывали. Но в любом случае будут переделывать. Но ну, может, я будут эту крышу переделывать с фундамента. Скажешь, крыша так устроилась, сначала фундамент надо зали... за... заменить целиком. А потом уж потихонечку, может быть, на крышу доберемся. Ну, там, выделить, наверное, сколько-то. Крышу починит, все нормально. Примем чемпионат мира по футболу. Зенит-арена. Молодцы. Вообще, ребята, Зенит-арена просто... Ну, на, потом надо воспоминания вам писать уже. Как на Зенит-арене мы вот все сделали. Как мы ее строили, понимаешь? Ну, это просто притчевые языцы. Просто притчевые языцы. То у них газон трясется, блин. То крыша прохужается. То какие-то не, вообще невероятные деньги. А вот история. Китайский истребитель заставил изменить курс самолет США военный. Как-то там у них опять терки. Вот эти постоянные терки в небе, то наши с американцами, то наши там с кем-то европейцами, с немцами, трутся в небе. Но понятно, что это в конце концов кого-то нервы сдадут, и это может привести к очень плачевным делам. Не нравится мне все эти терки самолетов, очень не нравится. Кстати, тут произошел наезд жандармский, так его и можно, если так сказать, на семью Навального. Что там произошло, что-то там, то ли жена куда-то поехала, то ли еще что-то там, их очень долго-долго-долго-долго прессовали, обыскивали и прочие вещи делали. Навальный обратился, но, кстати, это один из показателей того, что его очень-очень очень боятся, вот такие вещи непорядочные, так отдуваться на семье. Брат у него сидит, и семью они цепляют постоянно. Вот, кстати, по КНДР тут новости идут опять. Опять какие-то они ракетки швыряют, что-то там происходит. И они тут заявили, знаете что? Я вот сейчас найду, что они тут заявили. Они заявили, что они имеют возможность нанести удар в самое сердце США. Не больше, не меньше. В самое сердце США. А как может КНДР нанести удар в самое сердце США? Вот у них есть оружие, да? По факту сейчас. Для ядерного оружия нужно средства доставки. Это либо баллистические ракеты. Кто, то есть баллистические ракеты ракеты, которые выходят в космос. условно из Кореи США ракеты можно долететь за 20 минут. Но я не думаю, что в КНДР есть такие средства с доставки, несмотря на то, что они своим ракеты плюются. Но они куда-плюются в сторону океана, да, там где-то куда -то через 500 куда-то падает, но я не думаю, что это то средство доставки, благодаря которому они могут нанести удар, как они вылезли в самое сердце США. Я думаю, все скорее, это просто-напросто какой-то трейлер. Взяли туда, накидали чего-то, поставили на обычный сухогруз, он куда-то пришел. Я не знаю, что, например, с помощью радио какого-то пеленгации, там, какой-то сигнал выдает. То есть, понимаете, настолько мир защищенный, что вот этот вот Ким Чин Ын, Угрожать фактически всему миру. Если произойдет, что какая такая трагедия в США, ведь это будет трагедия не только для США, а это будет трагедия для всего мира. То есть надо уметь договариваться даже с такими режимами. Надо уметь каким-то образом регулировать все эти вещи, не закрывать глаза, когда вот вдруг происходят такие режимы возрастают, возрастают, живут и живут, и потом начинают угрожать всему миру. То действительно, вот он сейчас может загрузить вот этот ядер оружие какой-то трейлер, притащить его к побережью США или там вообще в какую нибудь в реку войти, да, с океана. Они же там циркулируют по всему США, эти сухогрузы. И все, нажать на кнопочку. Я не знаю, как они что они будут делать. Скандер, вот авианосцы послали, потом развернули, вроде как китайцы хотят. Ну вот вокруг КНДР все, все как-то ситуация все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Обостряется. Кстати, американский корабль открыл предупредительный огонь по иранскому кораблю. Какие-то у них там опять произошли значит, так, взаимодействия в море, которые привели к тому, что американский корабль ударил предупредительным огнем. Но ну, Надо понимать, кто служил в армии, что за предупредительным огнем, если тот, по кому ты не наносишь. Вообще, в принципе, сначала дается просто предупреждение каким-то образом. Если на предупреждение никто не взаимодействует, не как бы не отвечает или продолжает делать то же самое, то наносится так называемый предупредительный выстрел. После предупредительного выстрела разрешается вести огонь на поражение. Да, я так понимаю, что иранский корабль выполнил то, что, в общем-то, от него хотели, и просто-напросто после предупредительного выстрела не последовал огонь на поражение. Но, в принципе, в любом случае, ведь США, вооруженные силы США, Никогда не наносили таких вот, э, даже предупредительных ударов по иранскому кораблю. Почему так? По крайней мере, при Обаме этого точно не было. То есть, я так понимаю, военным США, в общем-то, дали такой, условно говоря, кард-бланш на применение определенной силы. На, определен... на то, что они могут, в общем-то, применять оружие в определенных ситуациях. Ну, хорошо, что все хора... сейчас закончилось, предупредительным огнем, никто не погиб. Но вот это обосредной ситуации продолжается не только вокруг КНДР, но и вокруг Ирана. Кстати, американский конгресс принял очередной пакет санкций против Российской Федерации. Пакет очень жесткий. Я не буду подробно о нем останавливаться, но основ... скажу основное: что, в общем-то, Российская Федерация поставлена в этом пакете, в этом законе по санкциям, пакетный закон. В один ряд фактически с КНДР. И в один ряд фактически с Ираном. Это грустно. Дело Улюкаева передано в прокуратуру. В Это тот самый Улюкаев, который пришел к Сечину. Сечин ему дал денег, потом он вышел, его приняли. То есть прокуратура будет принимать решение, что делать дальше. С материалами дела то ли их передавать в суд, то ли передавать на дорасследование. Очень долго мутится, по-моему, все уже как бы понятно, все ясно. Деньги приняты, все свидетели есть. Когда его там посадили это Осенью, по-моему, или зимой. Но в любом случае, как-то очень долго он дома сидит. Пора бы уже... Вообще интересно, чем это все дело кончится на самом деле. Вот посадят реально у Люка в колонию или не посадят? Вот я сейчас даже не знаю, вот мне так, если подумать... Я вообще думаю, нет. Там, наверное, будет очередное дело Васильева, либо либо. Даже нет, дело Васильева не будет. Это та самая, которая условно досрочно из Владимирской тюрьмы за то, что воровала в Министерстве обороны и вышло там, по-моему, через месяц. Вообще некоторые предполагает, что она нигде не сидела. Я думаю, что он просто смотанет. Или ему помогут смотануть. Или ему просто скажут: давай, мотай, мы тебя не будем убежать, ты парень свой туда-сюда. Я не думаю, что Люкаева поставят окончательно. Понятно, что ему вынесут дело. Но мне кажется, он смотанет. Вот это мое предположение. Посмотрим, так или нет. Вот, кстати, ЛНР, ДНР, Восточная Украина. Осталось тут у нас без электричества. То есть хохлы и электричество отключили. Но я думаю, сильно не расстроились. Потому что хохлам, как ни крутя, нужно было какую-то копеечку платить. А тут, в общем-то, электроэнергии поставляться из сетей Российской Федерации. Я думаю, что они могут просто-напросто попросить, что Ну давайте как-то уж простите, я не думаю, что там такое бешеное энергопотребление. То есть, я думаю, что для ЛР и ДНР не хуже, то, что они отключились от электросетей Украины и подключились к электросетям Российской Федерации. Кстати, Высокий суд Лондона обязал. Украина выплатит долг Российской Федерации по тому самому кредиту, который был выделен Януковичу до 2014 года, в самом конце его правления. И в общем-то Россия это считает несуверенным. Ой, Украина считает это несуверенным долгом, считает, что они ничего платить не должны, потому что он был выплачен. Как они считают, я подчеркиваю, уважаемый прокурор, это считает Украина. Они считают, что режим Януковича был антинародным. Это не я считаю Украина считает, Внимание. Они так считают и считают, что они не должны платить по этим долгам. Но высокий суд Лондона сказал, что ребята, нет, будьте добры, платите Российской Федерации. За тот кредит, который был предоставлен Украине. Несмотря на то, что у власти находился Янукович. Ну, правильно это неправильно, не нам судить. Не, не нам судить. Вот Высокий суд Лондона имеет право такие решения выносить. Кстати, а почему вот это решение было вообще передано, то есть судопроизводство по тому делу было передано именно в Лондон? А что бы там в Басманном суде вы там подали бы в суд Басман или еще где-нибудь? Дешевле было бы. И решение было бы стопроцентно. А потому что оно было бы неправомерное. Нет, оно было бы правомерное. Просто-напросто международные суды, международные дела чаще всего происходят именно в таких вот лондонских судах, которые, в общем-то, завоевали достаточно большой авторитет. Кстати, вокруг Порошенко тут идет Буча на Украине. У него же там какой-то бизнес есть, конфетно-шоколадный в Российской Федерации. И считается, что он, значит, поддерживал войну против Украины, когда у него был этот бизнес, платя налоги в бюджет Российской Федерации. И считается, что чуть ли он не предатель Родины. Я, кстати, очень рад. Я, кстати, очень рад. Не тому, что, Порошенко, что я что -то на Порошенко обижаюсь. Я считаю, что вот этот транснациональный такой вот костополитизм, костнополитизм, это коснополитизм называется. То есть человеку не важно, он президент страны, да, и вдруг он держит какой-то бизнес, держит какой-то бизнес, который платит налоги в страну, которую называют захватчиком. Вот ты определись, Порошенко, или ты президент Украины, или ты бизнесмен. Если ты президент Украины, называешь кого-то там захватчиками, Тогда ты не имеешь права платить налоги в страну, которую называешь захватчиками. Так что я очень рад, что на Украине, значит, инициировая это дело, по Порошенко решается вопрос. Собственно говоря, его хотят предвидеть фактические обвинения в предательстве Родины. То есть он платил деньги, как он называл, стране, которая ведет какие-то военные действия на территории его государства. Очень хорошо, прекрасно. Так, вот Саакашвили, красавчика, Мишу лишили украинского гражданства. Кстати, до этого его лишали гражданство в его родной Грузии. В общем-то, неоднозначно все это, очень неоднозначно, я бы сказал. Но в любом случае, по Грузии, вот многие люди, которые там бывают, говорят, что сейчас там, в общем-то, очень безопасно. Это совершенно не коррупционная страна. Там бандитизм уменьшен до минимума. И надо понимать, что до Саакашвили было все совершенно по-другому. А он каким-то образом сумел полностью реформировать структуру МВД Грузии. И, в общем-то, фактически навел там порядок. Но я понимаю, что достаточно сильно кого-то там задел. И на Украине, если мы помним, когда он был главой города Одессы. Я просто не понял, там у них как называется, мэр или чего, ну, вот, например, так, глава по-русски, и в Украине стоит тоже, глава города Одессы. Он там тоже на кого-то очень сильно наступал, тоже пытался бороться с коррупцией, у него какие-то были там, кстати, достаточно хорошие планы, там построить дорогу из Одессы в Европу и прочее, там навести порядок с грузооборотом и поступление денег от одесского порта. Ну, его оттуда поперли, помню, вот это интересное перебрасывание стаканами на одном из заседаний с министром внутренних дел Украины Аваковым, так, был такой прикорный мем, значит, Аваков и Саакашвили спорты, спорят, кто из них Аваков, Аваков и Саакашвили, один армянин, другой украинец, и спорят, кто из них, один армянин, другой грузин, и спорят, кто из них больше украинец. Да, прикольно, но в любом случае, Сакашвили, значит, кому-то там очень сильно насолил, его лишили гражданства Украины. Кстати, Савченко, Надежда Савченко тут несколько секунд оценивала обстановку в Украине. И эта оценка состояла в основном из мата. И это прям везде нарезали, с пиками поставили, значит, на российских каналах. Вот, и как-то надо этом акцентируйте внимание, смотри, какой бардак и прочее, прочее. Надо понимать, что Саакашвили, это... <смех> надо понимать, что Савченко это, в общем-то, женщина, которая заслужила своим поведением, своей, в общем-то, когда она была женщиной, когда она была военной, там, ну, говорят, что она какой-то, Какие-то непонятные истории попадала там в Африке. Тут она как-то себя не очень хорошо вела. Ну, понятно, что женщина военная, и она уже, ну, скажем так, немножко преобразуется психически, мягко говоря. Это становится такая Жанна Д'Арк. И почему бы вот такой женщине, скажем так, фактически, коню с яйцами, не позволить так вот жестко высказываться о каких-то политических событиях, ну что ж, имеет право, имеет право. Я думаю, что многие мужики бы тоже в Российской Федерации, если у них была бы такая возможность, очень жестко бы выразились. Потому что происходит сейчас в России. Кстати, вот скандал Siemens. Компания такая есть, немецкая. Они, значит, производят газотурбинные установки. И продали они какую-то там компанию, я не буду врать, какой. Я читал, сейчас просто не понял. Понятно, что какой энергетическая компания энергогенерирующие свои газ турбинной установки. газ установки. И они вдруг неожиданно обнаружили, где бы вы думали, неначе, как в Крыму. И 7 значит, на это дело сейчас очень жестко реагирует. Я так понимаю, что уж знали они или не знали, куда эти турбины пойдут. Но понятно, что официально по документам они не могли проходить в Крым, потому что Крым находится по санкции. И симос никогда бы не продал эти турбины в Крым. Куплены были куда-то в Российскую Федерацию, как говорят, в Тамань. Вот. И обнаружились они в Крыму. Но в любом случае это бизнес. В любом случае знал ли Симонс, или не знал, где они окажутся, это уж как говорится, на их совести. Но зареагировали достаточно жестко, подали в суд. Они, в общем-то, выходят из Российской Федерации фактически. Есть такая фирма Интеравтоматика, где они представляют. Достаточно большой пакет, так они собираются от него избавляться. Это, они, кроме того, что газотурбинные обстановки делают, они еще производят контроллеры для АСУ-ТП, энергоустановок. То есть из этой интеравтоматики они тоже собираются сваливать. Ну, в общем-то, показали то, что санкции работают, и если какое-то оборудование будет обнаружено в Крыму, эти фирмы будут достаточно жестко реагировать. Эти фирмы будут достаточно жестко реагировать. Кстати, вот, возвращаясь к островским новостям, о том, что количество больниц за 20 лет сократилось с 94 до 50, Медведев, Виктор, как его зовут-то хочешь Дмитрий Анатольевич, Дми, Дима, прости меня, я Дмит... хочу, а чуть Виктором тебя не назвал. Дмитрий Анатольевич Медведев призвал нас вести здоровый образ жизни, говоря о медицине в Российской Федерации. Кстати, о здоровом образе жизни. Я вообще до сих пор не понимаю, почему такая дешевая водка. Нет, я понимаю, почему такая дешевая водка. Потому что пьяным народом легче манипулировать. Вот посмотрите, у нас на каждом шагу эти магазины по продаже самогонных аппаратов. В Костроме этих магазинов несколько штук. Люди, которые не имеют покупать возможность даже самую дешевую водку, они покупают сахар, дрожжи все это подяжда в брагу, перегоняет на самогонных аппаратах. А Дмитрий Анатольевич Медведев нам говорит, что медицина, РФ-это здоровый образ жизни. Давайте как-то разберемся. И в любом случае здоровый образ жизни, он, конечно, приведет к тому, что люди будут дольше жить, люди будут меньше болеть. Даже не то, что приведет, это ключевой фактор. Но от медицины сейчас мы не можем ни в коем случае отказываться, потому что если сейчас не будет медицины, люди сейчас просто за счет того, что нет нормальной медицины, нет нормальной диагностики, просто банально меньше живут. Вот, кстати, насчет диагностики тут несколько дней назад я обнаружил, товарищ такой у меня был, 62 года, совсем недавно ушел на пенсию, был всегда такой бодренький, свеженький, с женой, постоянно они на дачу ездили, и вдруг я обнаружил, в мне говорят, умер. Что случилось с человеком? Ну, явно какое-то заболевание, которое не было преддиагностировано, если бы он нормально подвергался бы нормальному медицинскому обслуживанию, проходил бы какие-то вот неформальные вот эти вот, как их называют блин, диспансеризации. А у него был нормальный лечащий врач, который он периодически показывал, скажем так, раз в три месяца, который бы диагностировал что-то. Ну, наверное, что-то у него случилось там, то ли сердцем, то ли еще что-то. Но опять же, я думаю, что вот такие смерти внезапные связаны непосредственно с плохой диагностикой, с, плохой меди... с плохим медицинским обслуживанием. Количество больничных коек сокращается, врачей в больницах, которые до... еще остались, нет, оборудования медицинского нет. Надо же понимать, что сейчас уже 21 век, что врач уже вот так простукивает животик, прослушивая там какие-то органы, он не ставит сейчас диагноз. Чтобы сейчас поставить диагноз, Нужно современное диагностическое оборудование. Он не рискнет просто врать. Он, может быть, и хотел бы поставить. Но вот сейчас, во-первых, и практики такого нет у людей, да? У медиков. Но я думаю, что он даже не рискнет ставить. Потому что, ну а к субъективность есть субъективность. Это под... дайте нам, пожалуйста, объективный фактор. Ну, то есть, в общем, здоровый образ жизни, ребята. Ведите здоровый образ жизни. На самом деле это очень хорошо. Но медицина в любом случае, в любом случае, шагая сейчас семимильными, так сказать, шагами, шагает шагами. Извините, масло масляное. И она должна развиваться, потому что качество жизни во многом зависит от качества медицинского обслуживания. Кстати, ЦБ создал черный список банкиров. Вот те ни хрена себе приехали. А где он раньше был, они не догадывались. Как-то мне вот очень странно вот это все. То есть раньше все они были хорошими, а сейчас только фигак и стали плохими, создали черный список. Вот прочитал новость, даже не знаю, как комментировать, фиг его знает. А вы ведь раньше не знали, кто они были? Кому вы лицензии давали? Вообще с банками что-то непонятное происходит. Вот, хотя вот эта ответка, тут я не помню, какой-то чиновник высших рангов тут сказал, что мы ответим, значит, США. Вон аж камера затряслась, как я стукнул по столу. Мы ответим США, но не симметрично. И мне что-то жутко стало. Как же они отвечать-то будут на эти санкции США? Это несимметрично-то. Я помню, когда они ответили на санкции Евросоюз, США стали фрукты, яблоки и сыр давить. Как они сейчас-то будут несимметрично отвечать? У меня что-то такое предположение возникло. Они прикроют ли они нахрен вообще все границы? Они прикроют ли они всю валюту и скажут, ребята, раз эти американцы... И вообще весь как нам так плохо относятся. И вообще не к чему к ним ездить. И вообще не нужны нам их деньги. То есть надо понимать, что все эти акции, все эти санкции бьют по, как бы так сказать, элите Российской Федерации. А все антисанкции ударяют непосредственно по народу Российской Федерации. Я не знаю, какой у них будет асимметричный ответ. Хотя на валюту, наверное, нравится меня. Потому что даже КНДР свободное хождение долларов вот кстати, тут эрдоган заявил очень сильно что он договорился там с кем-то о поставках о поставках с 400 в из российской федерации в турцию и даже о совместном производстве из сша и так сразу же возбудились там начали кричать Но я понимаю почему они не кричать потому что Турция в любом случае это член НАТО, а НАТО, как бы, я думаю, что стремится к какой-то унификации оборудования. Если там в одной стране будет одно оборудование, противоракетное, да. Ну, С-400 это противоракетная установка, которая может уничтожать какие-то летающие объекты на 100-400 километров. Вот. Но самое главное, как прокомментировать Кремль Кремле, ничего не знаем. Мы ничего не знаем, что там Эрдоган сказал. То есть президент страны заявляет, причем очень мощное заявление, о том, что он договорился о поставках противоракетных комплексов из Российской Федерации, и что чуть ли не они хотят наладить совместное производство этих установок на территории так понял, Турции. А значит Кремль, так скажем, Российская Федерация, никак не отвечает, никак не комментирует. Странно. Вот тут уже несколько дней ведутся большие, несколько недель даже. Ведутся большие боя, бои такие в скобочках. Пока такие. В скобочках. На храмовой горе в Ирусалиме. Иерусалим это такая страна, такой город. Он находится сейчас, в Израиле. Как вы называют? Столица трех религий. Это. Иудаизм, ислам и христианство. И там, в общем-то, достаточно все плотно пересечено. и Где-то там у них на храмовом горе есть Достаточно значимые в святыне мечети, которым, в общем-то, мусульмане проходят и молятся. И были там большие проблемы. Кто-то что-то пронес, кто где-то кто-то пострадал из полицейских. Израиль там установили металло, решетки металлоискателей. Да. Рамки, рамки, не решетки, рамки металлоискателей. И арабы очень сильно возбудились. Очень сильно. они такое противодействие устроили, что в общем-то, по-моему, евреи даже очень сильно пожалели по этих рамках. И там уже давно, в общем-то они обратно включили то, что называется. Сказали, что даже как, каким-то образом уже хотят из земли пересмотреть, как делить то есть вот такое жесткое противодействие арабам потому что сделали службы безопасности Израиля на, в общем-то, фактическую акцию арабов, когда там, я так понял, то взрыв только застрелили, -то по установ, после чего были установлены вот эти рамки металлоискателей, привели к тому, что евреи, в общем-то, включили заднюю, включили заднюю, сейчас они ведут активные переговоры с арабами. То есть в любом случае это работает. В любом случае это работает. То есть протесты арабов остались не без внимания. Не без внимания. Так, кстати, вот, возвращаясь к Украине, Надежда Савченко тут сделала такое заявление, что она идет в президенты Украины. Будет баллотироваться президенты Украины. Несмотря на весь черный пиар, который вокруг нее сейчас, в том числе и на Украине, до этого активно, чем занималась здесь, на территории Российской Федерации СМИ, Честно говоря, я вот к этой женщине отношусь в любом случае как к такому про... То есть про образом этой женщины, вот эта сила, дух, который мне присутствовал, вот эти выступления, я их часто очень смотрел, когда она сидела в тюрьме и ее судили в Российской Федерации, как она себя вела на скобье подсудимых. Но я не видел, по крайней мере, страха в ее глазах. Говорит на сто процентов, что она была уверена, что ее в любом случае выдадут, обменяют там и прочее, дадут какой-то условный срок с на территории Украины, еще что-то. Я не думаю, что она на сто процентов была уверена. То есть, ну, наверное, вот и для этой женщины все-таки да, Жанна Д'Арк, я думаю, что в любом случае она не рафинирована, она не ангажирована. И я думаю, что Украина она может привести к очень небольшим, к очень небольшим потерям и в конце концов, если украинцы поставят Насавченко, я думаю, она, можно вести там порядок, разобраться с воровскими элитами Украины, которые в чем числе и выжили с Саакашвили, и привести страну к очень хорошим результатам. Надя молодец, в любом случае, Надя красавчик. И, кстати, вот в этой ситуации я бы ей, условно говоря, посоветовал объединяться с Саакашвили. То есть это, в принципе, люди одного формата, и я думаю, люди... Народ Украины чувствует, что это, в общем-то, сила, а сила в правде. Сила в правде. Не в силе, а сила в правде. Вот Надя Савченко имеет силы, потому что с ней правда. И народ Украины, я бы очень рекомендовал не слушать все эти бредни, висит черный пиар. И действительно, если она нападет президента я бы, вот, например, не знаю. Конечно, я не украинец, не гражданин Украины. Но, в любом случае, Надежда мне очень симпатизирует. Кстати, вот тут выступление было Браудера. И он назвал Путина самым богатым человеком в мире. написал такую, и такую цифрику, поставил ему 200 миллиардов. Конечно же, не рублей. Конечно же, долларов. Уж я не знаю. Насколько прав или не прав Браудер. Конечно же, здесь сразу же все начали кричать, обзывать его и прочее. Но вы знаете, я не знаю, сколько денег у Владимира Путина. Я знаю только одно, что если в отношении главы государства высказываются такие обвинения, причем они высказываются публично, в нормальной схеме глава государства либо подает в международный суд и доказывает, что этот человек лжец. Либо просто подает в отставку. А делать вид, что ничего не случилось, это очень и очень смущает. И сразу вспоминается известная русская поговорка. Дыма без огня не бывает. Я не знаю, прав или неправ Браудер, но судя по тому, как везет себя Кремль, Дыма без огня не бывает. И это очень грустно. Ну, на этом я хочу закончить. Все новости, которые меня особенно заинтересовали за неделю по Костроме и миру, я вроде бы затронул. Всем привет, до свидания. Спасибо, что вы нас смотрите. Субъективное мнение еретических людей всегда с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.